Есть я и этот мир Ты в мои глаза Этот мир Без тебя Тебе этот крошек, земля, этот мир, кутерьмы, ты и ты И ты, ты в моих глазах, этот мир без тебя, ты, ты, ты, ты в моих глазах, только ты, я, этот мир Без тебя Дольше ночи и дня Этот мир пустоты И я не я Ты не ты Ты, ты, ты Ты в моих глазах Этот мир Без тебя Ты, ты, ты Ты, ты в моих глазах Редактор